Вы можете дать оценку юридическую Конечно. деятельности 1 первое сегодня, и второе о возможности прекращения ее деятельности. Кто имеет на это право? Вот кто дает право и кто может отнять это право и по каким причинам? А к вам, вот как к руководителю рыбоохраны, хотелось бы, чтобы вы дали оценку чего? Их не деятельности, правомерна она или неправомерна. Вот эти два вопроса, мне кажется, для нас будет понятно вообще о их существовании, о их деятельности и об этом конфликте между предприятием и громадой, которая там. На сегодняшний момент, если можно, я отвечу как юрист, на сегодняшний момент ТОВКО «Антина» на основании анализа документов, юридической экспертизы, проведенной нашим управлением, полностью законно осуществляет свой промысел на данной, данном участке Александровского водохранилища. Может, есть... какая мне квота годовая ну, Подождите, была... дайте Нет, я, я хочу квоту понять. Подождите, пусть доск... Ну, закона и граждан, а какой дайте квоты дайте закона? Дайте, Объем. Дайте ну, вы видите, скажете, слово закона. Хочу знать закона, какое количество. Пусть скажет одно, кто Ну, Понятно. Закон. Закон, а какой объем? Закона, объем какой? Закона можете вылавливать. Я закончу свой вопрос. Режим. Режим. Режим. тонны Годовой. Так скажите. А звольте, как... пуки, Вы... шукаете, дам поясы, а я дам пояснения по поводу. Годовой, который а мы да. ну, Сказали, что режим, режим, а вот, который... два слова. что ответить? момент именно на сегодняшний момент тот в... да он... осуществляет свою деятельность полностью в правовом поле на основании документов которые предусмотрены действующим законодательством иных каких-либо документов требовать с них никто не имеет права это закон который определяет правовой режим осуществления хозяйственной деятельности вроде систему и так далее можно я расскажу конечно же Вопрос в том, что на сегодняшний момент, насколько я знаю, в том числе само КООП Антина, ТОВ КООП Антина, обратилась в Институт права имени Корецкого Национальной академии наук, которая дала юридический выставок по поводу законности осуществления деятельности КООП Антина именно в пределах Александровского водохранилища. У вас есть этот высновок Вы можете да, предоставить мы. его депутатам и, в принципе, всем да, да, Что касается э, вопросов по поводу лишения, возможности лишения КОП Антина э, соответствующего дозволу, разрешения. Э, этот вопрос предусмотрен постановлением Кабинета министров, соответствующий 801-м, который регламентирует э, порядок выдачи этих дозволов, а также <coughs> возможность аннулирования. Как перечень оснований для аннулирования дозволов Это прежде всего предоставление субъектам недостоверной сведений Совершение грубых нарушений правил рыба, рыболовства Трех и более за На сегодняшний момент рыбоохранный патруль полностью контролирует эту ситуацию и прикладывает все возможные усилия для того, чтобы вообще э скажем так запобить правопорушениям усвоения рыбохозяйственного законодательства, как на всей Деланции, так и по всей э, территории. Скажите то, что попросили вас. я хочу. Да. выдает да. Что касается дозволу, разрешения на э, проведение рыбохозяйственной деятельности, этот дозвол выдан э, управлением.